Всем привет, друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я сравню две очень популярных игры, Амон и Brawl Stars. Ролик получился максимально интересным, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. Также смотри ролик до конца, так как в конце ролика я раскрою саму суть видео. Это прям очень сильно важно. Но если тебе нужны обои в стиле Among Us, тебе нужны новости игры и также сливы новых модов игры Among Us, то тогда подписывайся на мой телеграм-канал, ссылочка на него в описании, мне будет приятно, если ты на него подпишешься. А теперь приступаем. Самое первое самое важное, чтобы было в игре, это увлекательность. И давайте поговорим о увлекательности в игре Among Us. Когда ты заходишь в игру, то тогда ты можешь погрузиться в нее на час или два, а то и больше. Пока ты будешь расследовать, то предатель выполнять таски, пройдет время незаметно. Убрал Старс то же самое. Когда ты заходишь в игру и начинаешь апать кубки, время проходит незаметно. И пока ты не апнешь определенное количество трофеев, ты не успокоишься и будешь играть до последнего. Так как данные игры очень интересные, они получают по балу. И в итоге Among Us 1 балл, Brawl Stars 1 балл. Второе это комьюнити. Комьюнити это тоже очень важно, так как они составляют общее мнение об игре. Однако у Among Us с этим достаточные проблемы. Потому что когда начинается голосование, тебя могут слить по любому поводу. Также дейсеры, они очень тоже сильно бесят. Они сливают всех игроков. И также они палят то предатель. И они прям очень сильно бесят. Ну, давайте теперь поговорим о том, какой же комьюнити в Brawl Stars. На первый взгляд, игроки в Brawl Stars добрые, но все это на первый взгляд. Во-первых, тебе в клуб могут зайти игроки, которые будут говорить, мол, давай я тебе задоначу на аккаунт. Естественно, это разводилы, но игроки подобающего возраста им верят и остаются без аккаунта. Также не нужно забывать про тимеров. Когда ты собираешься апать высокие кубки, то тогда на пути встречаются тимеры, которые прямо могут всей карты затимиться против тебя. И это прям очень сильно раздражает. Также, когда тебя убивают, начинает крутиться, прям поджигает твой пукан. Как в Among Us, так и в Brawl Stars ты можешь найти себе человека, с которым ты будешь продолжать играть. Это прям очень важно и про это нельзя забывать. В итоге Among Us и Brawl Stars не получают ни по баллу. Итоговый счет 1-1. Третье ⁇ это контент. Контент ⁇ это активность разработчиков в разных соцсетях и также часто обновления. И здесь, конечно же, Brawl Stars берет свое. Обновление почти каждый месяц. Анимации, которые входят на официальном YouTube-канале. Комьюнити-менеджеры, они постоянно что-то пишут. И также официальные твиттеры, группы, там они тоже выкладывают постоянно какие-то посты. А что же там у Among У Among здесь не все так хорошо. Во-первых, есть официальный YouTube-канал на котором очень редко выходят видео, и то эти видео-трейлеры к обновлению. А как вы поняли, обновления выходят очень редко. Ну а второе, что у Among Us есть, это официальный твиттер, а вот Твиттер это, конечно очень активная соцсеть. Ее очень активно ведут разработчики, часто отвечая на вопросы подписчиков, игроков. И это тоже очень важно, но одна команда сильно уступает Brawl Stars по контенту. И, конечно же, отдает бал Brawl Stars. У. Данный счет 2-1 в пользу Brawl Stars. А на этом моменте я хочу закончить сравнение, но это не конец ролика. Главное сейчас подвести итоги, сейчас счет 2-1, но на самом деле никакая игра из них не выигрывает, здесь выигрывает дело вкусом. для кого-то Among Us по вкусу подходит, для кого-то лучшие Brawl Stars, и здесь вообще их не нужно сравнивать, потому что у них абсолютно разная идея, и в итоге это получается, что разные игры. Напиши, пожалуйста, в комментарии, согласен ли ты со мной. В общем, на этом ролик подошел к концу. Пиши свое мнение в комментарии. Пока-пока.